Ну, давно мы с тобой не записывали семейное видео. Меня тут не было пару месяцев. Я без интернета практически была. Ты радовалась, что я там без интернета. Да. Видите, как она улыбается? Это а два месяца без этого. Без ископаемых проводила. Internet. Ты же пошла на пользу это, да? Мне, да, мне это пошло на пользу. Ну, вот я видишь, вовсе нужно искать следующее. Да. Причем, когда я приехала, меня вот это молодое существо пригласило в молодой проект, который они разрабатывали три года назад. Пять лет. Пять лет. Угу. Разрабатывали. И, наконец-то, они его довели до ума. Я с великой радостью пошла на стрим к казачке. Естественно, мой первый вопрос был, хотят ли люди заработать денег. Как оказалось, у нас госпожа Татьяна денег хочет. Но дело в том, что одному человеку в одно рыльце денег не заработать. Когда я при... предложила, чтобы приходили это самое, подписывались там и ВКонтакте, хотя бы плюсик поставили, кому интересно, ну, чтобы определить человека, где есть кто и кто есть где, меня выкинули с этого стрима. Ксюш, вот скажи, одному человеку в проекте можно заработать? Нет. Одиночки? Нет. Единоличников как там? Ты единоличный, ведь не сможешь ничего делать. Нет. Там должен быть сплоченный коллектив. Ты должен подбить, э, скажи, свой круг, свою команду для достижения своей цели, чтобы дойти до высокого уровня. Вот. Чтобы дойти до высокого уровня, можно быть и с одной рукой, и с одной ногой, и с одним глазом, да, и гухим. хромым и косым. Да. Каким только это самое. Возраст там ограничен? Нет. Можно в любом возрасте? В любом Чтобы ты понимала, у нас самый взрослый участник, это женщина, ей 70 года. У вас есть какие-то неприязненные отношения, если люди старшего возраста? Нет. У вас недопустимо? Нет. По национальному признаку недопустимо Нет. там без разницы неважно откуда ты будешь. с германии с японии там с украины там с татарстана и так далее отовсюду люди я как понимаю сейчас уже 71 страна 80. в проекте 80 страны в проекте на всех языках люди да входят люди зарабатывают да если я не ошибаюсь, в проекте недавно вот я смотрела вебинары, мельком так это, потому что у нас тут есть вот такой вот кавалер, вот он кавалер сидит, да, у него это, да, да, вот такой кавалер сидит, и мне с ним некогда особо смотреть вебинары, мы с ним тут то гуляй, то хватай, то беги замороженным. но мельком я посмотрела. Мне сказали, что в проекте сейчас 3000 человек. Ксюш, если в проект наберется, ну, допустим, не 3000 человек, а 30 тысяч человек, вход будет уже дороже? Нет. Такой же останется? Такой же. Это основатели? Да. Не поменяется ничего? Нет. Не поменяется ничего. Чтобы войти в проект, что для этого надо? Для того, чтобы войти в проект, нужно выполнить два простых условия. Какие два простых условия? Это 60 долларов и два приглашенных человека. И эти 60 долларов при закрытии первой матрицы возвращаются человеку в четырехкратном размере. Обратно? Да. Но свои 60 долларов он забирает. Вернее, не 60, 50 долларов. 10 долларов идет на развитие, а 50 долларов человек обратно себе забирает. Да. Он, он окупает. Он практически ничего не, он ничего не теряет. Сколько на этом можно заработать? Если открыть все семь матриц... Подождите. Чего у нас случилось -то? Чего? Листочка у нас упала. тут. Вот. У сороки болеет, у вороны болеет. У сороки болеет. Молодец. Ты так красив, ты так красив что невыносимо. Давай полотенце возьмем, вытрем. Нам некогда в ванную У нас тех техническая заминка. Так, техника. Просто техническая ассаминка. Все, сырые руки перестали быть. Рисуй дальше. Рисуй, мое солнце. Рисуй солнце. Все. Руки. Руки. руки. Так потом помоем. Потом помоем. Потом тебя полностью помоем. Потому что у тебя уже и руки, и ухи, и все остальное. Так, продолжаем дальше наше интервью. Я так под соскучилась за два месяца. Давай, давай тут рисуй. Нет, тут вот рисуй, рисуй, рисуй, а потом мы с тобой помоемся. Мы тебя вымоем полностью в ванной. Давай, у сороки боли, у вороны боли, у зайца боли, да. У всех боли, у Матвея заживи. Да, да, да, да, да. Все. Да. Все прошло, все прошло. Давай, начинаем новый, новый цикл. Начинаем. Матвей. Матвей на на новый цикл. Да, дальше. Картину рисуем, картину. Ну, не Малевич, конечно, но так, вот так, вот, вот. И все. И пошли дальше. Все закончилось. Начи... Вот, правильно, правильно. Давай рисуем. Да. Да, на чем мы остановились? То я такая, вот за два месяца подучили, соскучилась. Я была там, где вороны не летают, интернет не ловит. Везде кусты. Теперь поняла, что такое летом в деревню к бабушке на лето? Прикиньте, она меня в деревню к бабушке на лето отправила. Мать! Мать! Вот именно Матвей. Ой-ой. В деревне к бабушке на лето. Ой. Ну, ну Матвей нравится? Вот. Дядь. Дядь. Дядь. Дядь. Ну, что? В деревне, как на том вебинаре, Деревня не меняются, а люди становятся старше, как ходили Дядь. вдоль деревни, вот по часовой чресла. Вот так и дальше почасывают. <смех> <смех> <смех> ну а мы продвигаемся дальше. В общем, со стрима меня у казачки выгнали. Забанили. В общем, Татьяна казачка, мы тебя в проект тоже не приглашаем, не берем. Мы приглашаем немножко других людей, более нежадных, не которые к себе в норку все гребут, которые умеют делиться эмоциями, которые умеют делиться добром. Да, Ксения? Да. да. Недобрых у вас там тоже выгоняют из проекта? Конечно. У нас. Там люди, которые которые уважают друг друга. Это самое главное. Да. Уважение. Уважение. Мы относимся ко всем одинаково. Нет такого, что кому-то мы лучше относимся, кто там уже больше, да, там прошел путь, а кто новички, хуже. Нет. У нас общение со всеми на ровных. И нет такого, как на Ютубе. Если у тебя ты немножко поднялся, тебя начинают это закидывать. Нет. Ты такой всякой, про тебя там Ну, идут на амплазуру, да? Да, про тебя начинают снимать, что у тебя там что-то где-то как-то нет-нет так, у тебя там где-то что-то не так. В общем, в вашем проекте без разницы, у кого кто во что одет. Да. Из какого города, из какого поселка, неважно из какой вы деревни, главное, чтобы у вас была возможность выйти в интернет и активность, не бояться, не бояться, да, что вам где-то скажут нет, где-то посмеются, нет. да. Главное, не у нас в сами смеются, да. Сами и над собой, да. Мы все адекватные люди. Мы все кто-то где-то начинаем с нуля. Чему-то обучаемся новому. Так. Ну, рисуем. Давай перевернем лист. Пальчики надо, да? Вытереть? Да. Да, пальчики вытери, да? Ой, ты у меня красивый. Красивый ты у меня. Еще и тут надо. И, давай. и тут вытерем. И тут вытерем, и там вытерем. Вот так вот все вытерем. Да, все. Все. О, мама отмывает, называется. А она плохо отмывает. Все, мама. Я. Ну не отмывается, пойдет садик Ой. такой. Опапать, опапать, опапать, опапать. Опять надо опапать. Это у нас ассистент, который это без которого никуда. Да, без которого никуда. Да. Никуда не деться. Ну вот и как вот таких людей приглашать, которые говорят, надо дополнительный заработок. Надо. а Похоже, знаниями поделиться с другим. А не хочу. Мне надо, а другому не надо. Мне нет. Да. Да, есть такие люди, с такими людьми. Нужно работать, потому что мы каждый делимся своим опытом. Что создатели проекта, они делятся опытом с нами. Что мы делимся опытом? У кого-то есть хороший опыт, у кого-то но нужно понимать, что для того, чтобы продвигаться, тебе нужна команда. Подожди, а в проекте? Вот я знаю все о проекте, да? А другие люди не знают. Говорят, вот мы придем, там это самое. Пирамида, надо что-то покупать, что-то надо продавать. Давай. Ну, ты Египтяну решила пригласить. Да, ебиптян. А что ты понимала и понимали все? В нашем проекте ничто, как, ничего как. ничего не покупают и ничего не продают. Как, как. У нас как, делятся как. положительными эмоциями и стараются заработать как, как. сами и дать заработать возможность другим. другим. Приветствуется... Активная позиция. Просто активная а позиция. А попасть. А попасть, а, -папать. а -папать. Слушай, у нас переводчика нет? нет. Мама увидел. Две мамы. Ой, нет, да две Ой, мамы сидит. Одна мама там Ой. сидит. Это... Да Ой. одна мама там сидит, другая тут Ой. сидит. Господи, размножились ксерокопии. Да где я взяла ее? Так вот так вот, да. Понятно. Это закадровая музыка была. Просто ребенок первый раз маму увидел через камеру. Столько эмоций. Так вот как Ой. вот с таким человеком? Я хочу, а другим не дам. Этот человек единоличник. Такой человек в команде заработает? Нет. Который делится ни с кем, Нет. не будет опыта? Нет. Мы... А, Чтобы чтоб все понимали, мы делимся опытом. С нами делятся создатели проекта опытом. Мы делимся опытом с другими людьми. Мы... Обучаем а -па каждого, а -па кто приходит к нам а -па в проект, а -па мы а -па каждого обучаем, каждому дословно объясняем, разжевываем ту или иную информацию, отвечаем на все вопросы. -у -у -у. Все, Здесь главное желание э, у многих людей, вот кто, кто не боится да, ничего, э, кто откидывать свои страхи на задний план. Все зарабатывай. Ну вот а смотри, у меня на Ютубе есть такой любимый блогер. Виктор Светличный. Да. Занимается курами. Ну, у человека уже Ну как бы тяжело тяжеловато заниматься все-таки. Угу. Вы его проект придите? Конечно. Главное желание. А э... Сколько он может заработать у вас за три месяца? Вот с активными действиями. Нет, с нет. активными действиями можно заработать 51 600 долларов. О, вот просто, вот человек папа, пришел. Папа, папа, папа. Вот просто человек пришел. С, с нуля. Пришел человек в возрасте. Ты удаленно ему будешь помогать, да? Да все объяснять, все показывать, все да. говорить, как делается, как чего приходит. Он приглашает двух человек активных. А те приглашают еще активных. Да. Закрывают матрицу идут дальше. И через три месяца он куры оставит, как не средство заработка. А хобби? Да, хобби. Заведет себе три курицы. Или павлина. Или страусы. Здесь... Вот. Знаешь, вот ты чету светличных пригласишь? Виктора да. и Лилию. Да. А, Нет, я скажи... приглашаю. Виктора и Лилия светличные, я вас приглашаю в наш проект. А, для того, чтобы заработать на все, что вы хотите. Неважно, какая у вас там цель, дом, машина, квартира. Уехать в отпуск. Ну. Еще у нас есть блогеры. И тоже любимый у нее маленькие дети это марина жмакова наша любимая марина мы приглашаем вас прийти в наш проект для того чтобы также заработать на вашу мечту чтобы она осуществилась нет в этой жизни нет ничего невозможного если вы откидываете все свои страхи назад я живой пример. В свое время, пять лет назад, у меня шла, оказывается, грандиозная мысль. Грандиозная. Но по своей молодости, глупости, каких-то незнаний, я думала, что вот, ну, работа на заводе, но это все, вот. Ну, мы пожизненно там будем работать. И оказалось, что большие это деньги зарабатываются крайне легко, нежели те, которые мы зарабатываем на заводе. Ну, Ксюш, вот в вашем проекте надо полностью день и ночь сидеть или Нет. свои соседи развивать? Ты можешь развивать соцсети, неважно, это будет ютуб канал, инстаграм, если у кого-то есть, вконтакте. Вот. Тут нет ничего невозможного. Главное желание... Короче, вот как у человека остаются соцсети, он, да? то самое, он приходит. Ой. А что он может туда писать? Свои мысли, допустим как там, прошел вебинар, что ему да, понравилось, пикили, как с ним пикили, э, разговаривали пикили. создатели, как создатели доносят информацию. Слушай, дай печеньку нашему, пикили. нашему главному спонсору вам, Ты главный спонсор? А Ну, и как бы мне тебя выпустить-то, главного спонсора -то. Красоту-то такое. Красоту-то такое. <coughs> как бы выпустить. В общем, человек занимается обычной жизнью, как он занимался. Да. Если у него есть социальные сети, он туда добавляет социальные сети. А если человек не умеет писать, он может добавить вебинары в социальные сети. Да. Взять YouTube про про просто поделиться да. вебинаром. Сенья, твою ссылку на твой телеграм можно оставить? Конечно. Ну вот, когда люди приходят, вот что они тебе должны написать, что... Или просто написать, я хочу в проект. Да, можно просто написать, я хочу в проект. Я буду понимать, что данные люди, допустим, пришли от тебя. Просто я хочу в проект. Да. Ссылочку ты мне на свой телеграм-канал да, дашь? Да. Ну пока у нас убежал самый главный спонсор Музейки, а так как наш главный спонсор смотрит самую любимую передачу мультфильмы то мы с вами попрощаемся сейчас пойдем отмывать спонсора мы его отмоем спонсору надо купить новые сандальки садик. Вот да. А я поеду на любимую дачу с интернетом. Ну правильно, здесь у тебя ж нет интернета. С интернетом. Мы же в подземелье живем. Залью это видео. И буду ждать. Активных, людей, Активных людей, свою команду, потому что в нашем проекте ваши наставники поведут вас в самый верх. А так как в нашем проекте вот это есть сей наставник, я на нее возлагаю все, где-то я что-то не могу провести, значит наставник вот у вас. Прошу любить и жаловать Ксения Сергеевна, собственной персоной, в простонародье Ксюша. Да? <с>... Мы из простых, из деревенских. Да. В простонародье Ксюша, человек, который захочет прийти, захочет активничать и вообще... Кто хочет новую машину, кто хочет хороший отпуск, приходите, помаши ручкой, пока спонсор не вылез. Всем пока, всех ждем, всех приглашаем.